ну что ж здравствуйте всем привет я думаю вам это видео очень понравится ну, но она в принципе есть везде ну как бы не обращать внимание надоели вам наверное, уже эти всякие модемы билайны мегафоны ну да вот эти си йоты там все остальные все куча вот это все деньги платить на такая переплата обалденная ну кстати у вас есть телефон в телефоне есть свой модем вы можете его также подключить и платить только за телефон поставили телефон заплатили сделали безлимитку и все в принципе смотрите это видео не забывайте подписываться, обязательно. Да, кстати, есть у меня там номер телефона Я в Евроскетимском районе, Евроскетим, ленева Ложок, это все остальное, как бы все делаю. Можете позвонивать и спрашивать по WhatsApp, а все остальное, могу все объяснить. Все, удачи, пока, всем берете шнурок от телефона компьютеру подцепляете так смотрим потом вот так вот он пока выключен ну, в режиме системы ожидания у меня вот есть USB 3 можете подключить вот сюда например есть USB 2 USB конечно побыстрее ну так как у меня компьютер далеко стоит я купил себе проводник USB шнур вот он он у меня, метровый. Так как у меня, видите, он. Так поставил. Через USB 3 поставил. Вот показываю. Нету интернета. Вот беру телефон. Включаю. Внимательно только смотрите. Точка, то, модем usb модем. Так, смотрим. А, видите, все заработало. Если у вас есть, естественно... Так, драйвер. Начинаем. Яндекс. Так, ну, YouTube. Я свой канал, конечно, подключу свой канал. Видите, можете подписаться смело ко мне. Видите, смотрите сколько видео у меня там целая куча тут все есть что желание есть так вот он мой видите, как значочек вот он где вы можете скачать и у меня с одноклассников вот со посылочки делайте выходит у вас вот он, просмотр недоступен. Вот он, сразу будет написано Корсар. Вы вот, скачали, получился, включили. Ну вот он мой сайт. Все потихонечку есть. Вот все написано. О сайте все. Это странички мои есть, любые, которые найдете. Ну, вот они, календарики, которые у меня есть. Можете скачать любой календарик. Надо, правда, на 20 делать. Ну, вот они на телефон все. бойный телефон все что здесь есть ну естественно у меня есть поисковая страница поисковик просто как в любом на любом сайте вот вот сейчас Блин, да, не видать что-то а вот он Видите, простой поисковик. Нажимаем. Ну вот они. Программы, файлы, видео. Все, что хотите. Нажимаем на поисковичок. Вот все, что можно скачать. Все программы. удачи подписывайтесь ну вот если вам видео помогло то это вам повезло знать если в не помогло значит у вас просто нету драйвера это сделать можно как взять любой модем любого соседя друга или подруги и чтобы ну так как у меня сейчас записывать но ну, сейчас я вам Подключу на секундочку вот вот раз я его отключил вот он сейчас видите у меня переносные два это, вот, это вот здесь он стоит у меня драйвер 1 и драйвер <coughs> убираем Выбирать драйвер и вот здесь вот МТР ЛСБ MTR должен быть какой то из, из какой-то из них ну вообще лучше всего два должно быть вот таких у нас и скачивать можете в принципе найти и в корень воткнуть но это конечно тяжелый случай так сразу говорю можете не мучиться не искать вот сейчас опять у меня фон пошел работать все сейчас посмотрим ну должен все уже пойти так вот он идет вот обязательно должен работать и а, через модем включаете боснер и он у вас находит не удалось так как у меня нету интернета Сейчас мы по еще раз проверим. Вот. Вот это вот. Еще разочек. Вот так вот. Сейчас он должен запуститься. Вот он запустился как видите сейчас ремонт какой-то он там делает вот ну это ладно неважно он должен кстати все это все сделать а загрузиться обязательно так сейчас мы его отключим вот, параметры отключим завершил вот это у меня есть много пазлов включен ладно не об этом разговор еще раз просто покажу как это вот Боснер включаешь почему я некоторые раз Боснеры вам даю там как объясняю что Боснер, например то то то то делается вот ну и здесь он то что у меня например есть вот поддержка вот так например здесь видео адаптеры сейчас я вам найду сетевой адаптер устройство устройство вот он. android iphone android вот он вот у меня на samsung идет и на мой хайвей идет видите да ну вот такие у вас должны быть стоять но ну, он вас найдет это все самую систему установит ну, принципе, устройство пожалуйста будет у вас и в принципе все, больше вам ничего не надо. Он установится, то же самое. И можете то же самое по этому же видео. Спокойно обновлять. Играть в игру. Ну все что хотите, то и делать. Ну ладно, всем удачи. Пока.